Я на Гоголевском бульваре и иду сейчас на Гоголевском бульваре. а я спешу к своей подруге Евгении Высоцкой, которая находится в 23-м павильоне. Вы помните ведь, что она руководитель отдела моды Союза коллекционеров России. Ну а сегодня здесь участвуют... В этом мероприятии члены Союза коллекционеров, их здесь много. этот бокал. Это чей такой красивый. Это, знаете, не знаю, чей стоит, тысяча стоят. И 1100, это стекло. Да, и но... ну, для решек очень удобно. Знаете, для варенья. Ну, красиво такое. Да. Очень нежный получается. Да. И там олени. А 15 тысяч это весь, да? Вот? Весь набор такой. Да. Угу. Тоже очень красиво, конечно. Бокал необычный. Необычный. А ты что А ты что хочешь? <свят> <свят> что-нибудь да вот это тоже красиво у вас да. кофейная пара Ачьяна, чья и рисунок это живопись или нет или да такой? это все ручная роспись и мы же тоже по всеми сети я привожу да и сама коллекционирую <свят> да Что ж. Вот это шедевр. Шедевр, да? Это чьи? Чехословакия? Да, абсолютно верно. Лед. Ну вообще, да, я такого не видела. Это Арбы 1920 а -а -а. год. Да. Надо же. Чехи молодцы, они у них стекло, конечно. Да. Лед. И сколько такая красота? 14. Стоит? 14. Очень красиво. Кстати, ей уже больше ста лет. И нигде не найдется. Да. Нет, ну вообще, я вот сколько была на облашенных рынках, я такую не видела. Там, да. Она действительно уникальная. И вот такую не найдете. А вот эта вот чья, я это тоже знаю. А, да, вот? Это вэт живут. А вэт живут, зеленый. Привыкли к голубому, но да, да, бывает Потому что это да. 1885 год. А -а -а. Никак у него малинка, это что? А, хмель. Вот это, это хмель. Хмель, хмель. хмель. хмель. хмель. хмель. я уже увидела шишечки. Да, и ручка, листики. И сами как листики, да. Все. Такая потрясающая вещь. Да, у вас здесь красивые такие а Коллекционные. Коллекционные, Ну вот с коллекционером интереснее разговаривать, потому что ну, он все знает. Мы все знаем. Спасибо. А сколько же вот этот хмель стоит? Двенадцать. Но с, Там, с Там есть небольшой дефект листочка. Спасибо. Пожалуйста. Пройдусь Это еще. Эстетон, Хочу посмотреть эстетон, эстетон, ваши... Эстетон, mm -hmm. Очень сбатичная Я тоже на нее внимание обратила. Все такое коллекционное. А вот эти вот синие бокалы, Это экспортный вариант сколько они а, разные, смотрите, большие 4 нет, вот, вот эти восемь штук за 3 600 а, на одном есть небольшой школ а -а -а. но их вот не 6 а 8 а поэтому это неплохо и зелен да? у них очень а -а -а. приятный надо же это гусь курс А вот это интересно, чье у вас такой Это современное, Вот это современный. Не Значит... знаю чье, потому что написано лайфстайл. На... Красы, я тоже уже увидела лайфстайл. Я... Mm -hmm. Они дешевые. Вот эта чашечка 300, если все будете бросить, 1800 отдам. Mm -hmm. ну, очень, такой сервис веселый. Он очень сочный. Куда да. да. Прям вот дачный. Да летом на даче. Да. Ой, я уже столько посуд набрала на даче. Я думаю, как я повезу. меня больше займет посуда, чем одежда и продукция. Вы ну, Владимирскую область. Ну а эти какие красивые чашки. Англия, Ой. только современная Англия. Ой, какая красота. Угу. Боже моя, а сколько они? 1700 за две штучки. Но ну, можно отдельно купить. Слушайте, это такая красивая. красота. Но они, легкие, например, они, они правда очень легкие. Да. Вы знаете, у них качество хорошее. Да, они легкие. Такая а у вас ровно эта блюдочка стоит? Мне кажется, она что-то в ту сторону больше. О, она немножечко съезжает да. ну, Замечательная. Просто, ой, какой красивый. А вот эта вот чайная пара, вот как у вас жилатая ромашка, Золотая ромашка. Да. да, сколько она? Она, она по-моему, больше размер, да, чем обычный или нет? Или мне ну, уже кажется, интересно. Вот это все броши производства Чехословакии. Это так называемая. Глушеное стекло, стекло. Да, да. Вот у Сергея вот тоже есть подобное. Пар да. а да. почему? Называет, да, глушеное ну, стекло. Ну вот такая технология. А что? А его, чем как, его как бы затемняли, это стекло, чтобы оно становилось непрозрачное, добавки туда делали вот, определенное. Вот, тоже. вот это стекло. Да, это стекло, хотя выглядит она как металлическая. Да, да думал, выглядит как но это стекло. Да, нет, это стекло. Стекло с металлом. Да, же... И да, сейчас эта технология не используется, и некоторые броши очень редкие, вот это, например, очень. это это по-моему пластмасса. Нет, это такое Вот это же ничего себе. стекло. Чехословакия. Друзья, вот. Слышали, глушенное стекло такое есть. И сейчас этот брошит уже имеют коллекционную ценность, является предметом да всё коллекционирования. Да все, в Чехословакии оно все, потому что у них такое было стекло всегда бесподобное. Были технологии свои, да. Стандартные числоки. Да. Вот, да, это, по-моему, у вас такая. И такая. сколько такая? такая? сколько у нас? Полторы. Полторы. Почти как моя. Да. Ой, красиво, красиво. Сразу все так и не увидишь. Потихонечку, да? Вот, Сматривать надо. А вот посмотрите, какая пудренька вы видели такое. Это резной, резной перламутр. 50-е годы, Япония. Она Ой, в со ну, Да, дракон. Прелесть, дракон, да. да, да. да. Это ручная резьба. Это пудреница в состоянии новой. Ей не пользовались. Mm -hmm. Вот mm -hmm. считайте, ей более ну, 70 лет. Это потрясающе. Да. да. Прекрасная коллекционная пудреница. Да. Винтажные. Руба. Сумки все винтажные, начиная от шестидесятых по восьмидесятых. Лаковые, годы. вот я вижу, да. Это не теснение, это натуральная такая кожа таким принтом. А вот черная тоже Это тоже какая-то змея или, может быть, ящерица 60-е годы. Замок. Прекрасное да, прекрасно состояние. Вот такая сумочка. Сказали, что это ящерица, что же 60-е годы. Uh -huh. Идеально, можно сказать, состояние. Внутри такая нежная голубая штука, подкладка. И, и такой милый кошелечек. Для мелочи на цепочке отличное состояние вот это, это Еще... шкатулки японские под украшения, да ну очень да. красивые да. сколько стоит тысячу рублей девушка не мы не можем mm -hmm. осторожно Но это декоративно для украшения интерьера не для использования пила, да. с подставочками Белье даже, есть белье женское, это 60-е годы. Вот такое тоненькое, трикотажное, как то бумажное белье. Маечка, ну вот с длинным рукавом, нижнее белье. Да, бельё. да, я вижу. Можно как пижамку использовать, можно как просто белье. Да, вот, я вот, помню, как вот, за этим всегда Очень красивая маечка качество, нежное все тонко выполнено зонтики особый, особый интерес покупателей привлекают вот эти зонтики это зонты настоящие японские нейлоновые а сколько зонты? вот тут маленькие стоят женские по 6 тысяч, мужские по 8 сейчас зонты японские зонты изготавливаются в Китае из полиэстера Поэтому да. вот эти вещей не найдешь. Уже сейчас такого качества. Здорово! А с вами я хотела. Нет Давайте. Но ну, большого размера я так поняла, что нет. Большого, ну как, относительно большой. О, это, о. Ну, это эм, отрезное по а -а -а. это как бы тоже на, на да. 80-е годы. Но ну, особый интерес представляют, конечно, вот э, вот эти платья до семидесятые годы. Ну да, да, да. И вот такой крой узнаваемый. Их несколько похожих, не одинаковых, но похожих. Ой, правда, такие яркие, красивые. Достаточно длинные, а я думаю, что они в пол. А в пол? Да. Это значит, да, Кстати, на какой то вечеринку. Это уже очень интересная. Два костюмчика. Ой, какие костюмчики. 60 годы. Совершенно новый костюм. Это японская марка. Трикотаж. Трикотаж, юбка. Вискозный на трикотаж. лето Да, юбка на подкладе. И вот такой топ без рукавов. И вот еще очень интересный комплект. Тоже абсолютно новый. Тоже японской марки. Бескозный трикотаж. Юбка на подкладе. И вот такой жилет или топ на пуговицах а вот эту полосочку это что у вас там вот это да, это кимоно полос. это вообще это бумажное кимоно вот я так и подумала что это японское естественно настоящее совершенно новое японское кимоно посмотрите эти зонтики японские да, да, украшают да. ткань очень хорошая на высокий рост подойдет ну, красота у вас там японское что-то такое висит, бирюзовое. Это тоже, да, это совершенно новый халат. Я не знаю, как. У него есть, наверное, правильное название какое-то. Ой. Вот, жаккардовая ткань. Шелк, жаккард с золотым, золотым, да. золотой нитью. Вот симпатичные, покажу, вечерние наряды. Это 60-е, да, да, да, да, да, смотрите. Ткань. Край... вероятнее всего крем -плен с золотой искрой да. и вот такая что-то сразу Америка вспоминается там модные платья на вечеринке вот еще да. очень тоже симпатичный комплект праздничный это 60-е годы платье и вот такой такой ну, балеро я бы назвала или да. жакет укороченный Кипюр на подкладе еще покажу тоже одно из интереснейших вещей это вот такое пальто или плащ это 60-е годы натуральная замша прекрасный сажевый подклад пальто изготовлено в испании прекрасная сохранность для вещи уже практически антикварной 60 это сколько лет 60 больше 60 лет этому пальто мягкая прекрасная замша да много другой одежды ну, 60-х -80, да. 80 х годов, джинсы даже, а, а белье, посмотрите на это белье, о так это белье, это комбинация нейлоновые комбинации совершенно новые, японские 50-х годов, мы их вынимали из пакетов, у нас их несколько цветов, и вот такой розовый нежный, и белый, и сиреневый, чудо. Вот для невесты, да? Или для кого-то? Ну, это, это уже не уточняется. Да, да, да. Кто копит, тот и будет носить. Абсолютно новое. Ну, вообще, да. Уже тоже, можно сказать, антикварная, жесткая. Да, да, очень, да. да. такую... очень нежная. Нейлон обладает такой фактурой, текстурой очень нежной на ощупь. Щелковизной. Да, да, да. Спасибо. Посмотрите, как он красивый. Это японский, да? да? Ручная работа, японский бисер и японский же кошелек, брендовый. И деньги там японские а лежат. А это инфекцию. что такое? Типа да, да? Это такой кошелек. Это такой косметический набор. А -а -а. А, Мерка, ну, очень красивые. Да, тоже Япония, 60-е годы. Это перламодр натуральный. Лампа. Лампа. Я хочу сказать, я на Блашенке вот такие видела. Это сережки у вас? Это клипсы. Это марка Аский Лондон. Тот же винтаж. Не можем открыть. Э, не сломайте, пожалуйста. От возраста... За там что-то лак наверное засыл. все к нему да а открыть его нельзя брошечка такая красивая очень много да, вот это брошка до да очень много палета Красивый. Ну, это коллекционный чайник. Да, миниатюрочка. Он не, не для использования, ну, конечно. Нет, ну, конечно. А для нет. украшения да, да, Да, ну, очень интересный. Лаковую миниатюра у вас много. И, и, подзоры. и подзоры. Понятно. Все в очень хорошем состоянии. Ну, вот, например, вот эта наволочка, она совершенно новая. Она даже не закончена. Тут вот немножко капнуло, видимо, сохранение хранения. Вот видите. Ну, идеально. А, решили. Так она Очень новая, красивая, на состояние да, новой Ею не пользовались. Да. Тут даже не законченным Я думаю, что здесь два элемента. Может быть, они должны были быть тут еще выполнены. И выполнена монограмма вот небольшая. Да. И клапан не закончен работает То есть да. должны были быть а, вот петельки пробиты, а пуговки не пришиты. Ну, пуговки, как правило, сами пришивали, мне кажется. Ну, кто делал эту наволочку? Это же не фабричная вещь. И думаете, не фабричная. Ну нет, конечно. Mm -hmm. Это все. Ручная производство. Да, По заказу, видимо, выполнили. Здорово. Может быть, какая-то была. Какое-то производство, отельке, может быть, которое шило, белье. Вот, кто-то приобретет и закончит. Эту наволочку доделает. Друзья, с наступающим праздником. Мир, труд, май. Хорошего настроения и благополучия. Друзья, я с вами не прощаюсь. Вы увидите скоро следующее видео. До встречи. Бульвар, храм Христа Спасителя, а вот и метро. Но я поеду на троллейбусе до моего дома.